Итак, надо четко понять для себя, что влюблённость, она также есть и в человеческой любви. Когда люди развивают сердечные отношения, у них появляется также половая симпатия друг к другу. Даже у возвышенных людей рождаются почему-то дети. И сначала возвышенные отношения возникают, но потом они почему-то оказываются в постели друг с другом. Это есть... Спасибо для подтверждение, да. Это естественно для людей. Не надо беспокоить, что у вас не будет симпатии. симпевать возникает естественным образом между людьми, когда они служат друг другу, когда они строят вот отношения очень глубокие друг с другом. Это естественно для людей. Это не является чем-то таким, некоторые думают, у меня сразу не возникло притяжение, потом никогда не будет. Если вы чистоту человеческую почувствуете, у вас будет к нему притяжение. Некоторые люди все строят вот на этом принципе секса. И когда они чувствуют, что у них какая-то несовместимость, они пытаются что-то сделать со своими органами, это вот пол, это полный материализм, это означает, что люди вообще не понимают, как строятся отношения, как строится жизнь. Потому что на самом деле, когда люди душой в душу находятся, у них все совместивым становится. Они хорошо могут друг с другом совместиться во всем остальном. Это не проблема для них. Проблема в том, что люди просто не чувствуют друг друга, поэтому они не могут близкие отношения строить. В том числе и вот эти вот отношения, которых так сильно мечтали большевики. Да, да, да, конечно. Любовь — это духовная жизнь. В семье, когда есть духовная жизнь, там будет любовь. У вас есть духовная жизнь в семье была? Не верю. Не верю, никогда не поверю в это. Знаю тысячи других примеров, когда люди развивают духовные отношения в семье, и у них ничего не было между ними, и возникают очень глубокие чувства. А сквернение, то, что вы говорите, мне плохо с этим человеком, — это материализм, это не духовное чувство. Час плохо стало. Значит, отношения осквернились сейчас. Неинтересно означает нет глубины в отношениях. Любовь не бывает неинтересна. А вот это вам надо изучать уже. Значит, вы чего-то недопонимаете. А, ну вот это уже другое дело. То есть вы бросили мужа, и теперь у вас поменялась философия уже. И вы мне ее докладываете. Вы запутались немножко. Давайте мы не будем дальше это все обсуждать, потому что вы пытаетесь сейчас в этой беседе, ну как как-то что-то мне навязать, что-то для себя оправдать. Давайте вы не будете сейчас рассуждать про эту женщину, не надо, потому что вы сейчас очень как бы ну, судьбоносную такую беседу ведете. Вы сейчас разрушаете ее веру в то, что я хочу ей сказать. Я это делаю на основании знания. Вы сейчас просто свой личный опыт применяете к ситуации, а личный опыт не всегда бывает основой для знания, потому что я уже 20 лет изучаю отношения и знаю, что бывает, как бывает правильно и как бывает неправильно. То есть люди могут не имея, имея одинаковые убеждения, не имея половой вот этой вот привязанности друг к другу, могут создать семью. Единственное правило заключается в том, чтобы они вместе шли к духовной жизни, чтобы у них развивались очень глубокие отношения, вот эти основанные на чувстве долга. Когда люди начинают служить друг другу, постепенно у них появляется привязанность друг к другу, очень глубокое чувство. Может построить отношения в любом возрасте, но другие уже. Чем старше возраст, тем больше надо основываться на духовной близости к человеком, а не на половой близости. Потому что половая сила с возрастом тает. Вы же не можете конкурировать с молодыми девчонками в этом, которые там ходят и рисуются. Правильно? Знаете, я вам одну вещь скажу. Знание не принимается в сердце с помощью критического настроя. Критический настрой, наоборот, разрушает всю веру. Если, допустим, вы хотите что-то от меня узнать, тогда попытайтесь меня услышать. Конечно, иногда это бывает больно, потому что личный опыт подсказывает что-то иначе. Но есть правила, которые я не выдумал. Эти правила прописаны в Священных Писаниях. И они являются законом, они всегда действуют и работают как надо. Но если вы начинаете как бы свой опыт, как абсолютную истину навязывать, это разрушает также веру других. Это создает настроение, в котором как бы все, что услышанное, теряет силу. Пытайтесь это понять, что в споре истина не рождается, она рождается в результате внимательного слушания. Это слушание является бесценным даром. Вот точно так же, как, как вы сейчас пытались меня внимательно слушать, и в какой-то момент в ваших сердцах возникло сомнение, потому что начался спор. Точно так же я внимательно слушаю своего наставника, чтобы получить знания. Но я с ним никогда не спорю. Я пытаюсь это знание впитать в свои уши, впитать его, почувствовать понять. Надо смиренно задавать вопрос. Но если тебе кажется, что этот человек не квалифицирован, просто не слушай его. Нет, я просто говорю, бывает, что человек не квалифицирован, просто не надо слушать. Спор это бесполезная вещь. Иногда люди в интернете начинают меня критиковать и начинают там обмусоливать каждое мое слово. И, и некоторые другие люди пишут им, говорят, ну не нравится вам этот человек, не слушайте его, найдите себе другого. Зачем его обмусоливать? Зачем это все вот вот это такое, то он такое, все такое? Ну и хорошо, ну такое, и что дальше? <с> От этого ничего в своей жизни не поменяется. Ты ничего не встретишь нового в своей жизни с помощью спора. Если ты хочешь принять знание, прими его, не хочешь ищи в другом месте. Знание это то, что можно принять только если глубоко пытаться понять. Спор не приводит к другому к глубокому понятию, но смиренно заданные вопросы приводят. Это не то, что я навязываюсь вам со своим знанием. Спасибо, Господь. Я просто пытаюсь вам открыть сердце. Но когда мне бьют кулаком по нему, то открывать его уже тяжелее становится. Поэтому давайте пытаться вот строить правильно отношения. Это очень важно. Отношения должны быть основаны на глубоких чувствах. То есть я вам открываю свой опыт, свой опыт, который основан на Писании. Опыт такой, что любовь — это не влюбленность. Любовь основывается на служении человеку, а не наслаждении им. Что в отношениях важнее не привязанность к человеку и чувство балдежа от него, а важнее — что вы идете в одном и том же направлении с ним в жизни. В человеке важнее его цель, целеустремленность. Когда люди расходятся в направлениях, это очень болезненно. Жить вместе становится очень тяжело. Поэтому люди всегда должны философски поддерживать одно и то же направление в своей жизни, чтобы быть всегда вместе. В это надо вкладывать максимальные силы, а не в то, как у нас будет проходить секс. Понимаете? Потому что это важнее. Когда люди идут в одном направлении, у них взаимопонимание, оно переходит на все сферы жизни, сверху донизу. И когда люди создают семью с помощью отношений, беседы, они таким образом создают ее крепко, прочно и на всю жизнь. Люди, которые создают семью, с помощью беседы у них нет такого сильного притяжения на нижних центрах, потому что когда это притяжение сильное, беседа не получается. Они летят в постель в результате. Поэтому, согласно ведическому знанию, сильно уже бурные вот эти вот чувства к человеку не являются благоприятным признаком для создания семьи. Это опасно, потому что будут животные инстинкты больше в отношениях играть, чем здравый смысл. Но иногда это приводит к хорошему результату. Если люди способны эти чувства как-то сконтролировать в какой-то момент, не дать им бурю, вот эту волю. Как? А у другого слабее. Это тоже опасно. Он начинает вымучивать. То есть один человек у одного сильнее чувства, другого слабее. Он вымучивает. Понимаете, сейчас объясню вам. Всегда... В отношениях между мужчиной и женщиной кто-то является отдающим, а кто-то принимающим. И иногда это бывает женщина, иногда мужчина. Все зависит от того, у кого больше благочестия. Когда у человека больше чистоты внутри, у него больше хороших качеств характера, он любимый. Энергия любви всегда исходит из женщины. Мужчина всегда ее принимает. Но если говорить об отношениях, то иногда... Женщина старается быть рядом с мужчиной, чувствует, что он хороший, а мужчина принимает эти отношения, и тогда он наглеет. Она добивается отношений, он наглеет. Иногда мужчина добивается женщины, женщина наглеет. Но это всегда бывает так, что только один человек добивается, а другой наглеет. Часто человек, который добивается отношений, он себя считает униженным, ущемленным. Он думает, блин, мне не повезло. Я почему-то всегда должен добиваться отношений. Понимаете, о чем я говорю? Но это все со временем меняется каким образом. Тот человек, который добивается отношений, он должен становиться лучше. Должен работать над собой. Когда человек работает над собой, то постепенно он вызывает уважение к себе. И все меняется наоборот. В семье примерно через 5-6-7 лет отношения меняются наоборот, и тот человек, которого добивались, сам начинает добиваться того, кто добивался. Если отношения строятся правильно. Но если они строятся неправильно, если люди не работают над собой, тогда это превращается в конфликт. Да, если один начинает над собой работать, все налаживается. Если тот, кого добиваются, начинает над собой работать, все налаживается мгновенно. Но так обычно не бывает. Тот человек, которого добивают, всегда становится гордым. Когда человек, человек становится объектом для любви, он всегда становится гордым. Это проблема человеческого сердца. Но когда человек добивается отношений, он всегда становится лучше. И постепенно привлекать начинает себе внимание. И человек, добива, которого добивались, он может в какой-то момент делать глупость. Но потом, если тот человек, который добивается отношений, ведет себя правильно, между ними, допустим, временно могут отношения как-то разойтись, и потом тот, которого добивались, начинает чувствовать, что этот человек очень хороший, что он его зря потерял или теряет. И он возвращает отношения, но сопротивоположную противоположную сторону уже. Поэтому не бывает в отношениях всегда только в одну сторону. Понимаете, если люди правильно живут, правильно себя ведут, они все время качели меняются вот так. А потом они могут просто качаться, как хотят, потому что люди, когда отношения уже полностью развивают, отношения качаются и в те стороны и в другие, по все стороны. Все становится хорошо в них. Да? Так, ваш вопрос еще? Два вопроса сразу, я не успел. Страх потерять человека присутствует. Вот смотрите, если есть стабильное чувство, которое непреодолимо, это значит, что это чувство пришло с прошлой жизни. Не значит, что вы обязательно этого человека потеряете, но этим страхом вы можете навязать эту ситуацию. Для того, чтобы преодолеть этот страх, нужно контактировать со святостью, нужна молитва. Страх побеждается чистотой. Что касается отношений в разных религиях, то это сложный вопрос. Понимаете, есть три типа верующих людей. Есть начинающие верующие, они все фанатики. То есть начинающие верующие считают, что моя вера лучше и всегда сражаются с другими религиями. Есть верующие средней категории, это те верующие, которые начинают понимать, что святости есть везде, где есть Бог. И они также понимают, что Бог есть не только в моей вере. Например, православные начинают чувствовать, что католики тоже бывают святыми. Например, мать Тереза — это католик. Если человек достиг вот этого уровня уже развития в духовной жизни, он начинает чувствовать, что тот, кто связан с Богом, тот всегда становится святым. А если святость есть, значит есть Бог. То есть такие люди начинают уважать веру в других религиях. И на этом уровне уже нет проблем в отношениях между людьми разных религий. Они очень сильно уважают друг друга за их духовную жизнь. Я такие примеры знаю, да, таких семей. Я вам сейчас скажу, вот смотрите, есть мусульманство. Одни мусульмане уважают другие религии, другие не уважают. Например, у меня есть знакомая в Уфе, мусульманка. Я живу в ее квартире, когда приезжаю лекции читать, но я не мусульманин. Понимаете? Она Коран читает на арабском языке, но я не мусульманин. Я приезжаю, живу в ее квартире, и мы хорошо очень, нет проблем. Строим отношения. Вот. В, в Ижевске я приезжаю, живу в доме, там большой деревянный дом, живу в доме семьи а, православных христиан. И некоторые говорят, православные ненавидят другие религии. Ничего подобного. У меня есть много друзей православных, которые уважают мою веру. Но есть и такие, которые фанатично себя ведут. Та начинающие верующие, незрелые, они все время всех ругают, критикуют. Вот если забраться в их философии, у них все плохие, кроме нас. И этот детский сад существует во всех верах. Если взять, допустим, мою духовную традицию, то же самое. Есть такие люди, которые все плохие, кроме нас тоже. Такие есть такие люди. Это начинающие верующие, фанатики. На уровне этого фанатизма людям очень трудно жить вместе. Вообще в целом. Потому что фанатик, когда человек увлекается какой-то верой, он начинает терроризировать всех своих близких. Сразу же. Они все у него плохие, там, они все грешники, он святой сразу. Человек начинающим верующим становится, сразу становится святым. Когда человек принимает духовную традицию, сначала он становится святым в отношениях с собой. Потом он становится верующим. Потом он начинает... Становится просто верующим. Потом он становится просто человеком. Потом он становится грешником в отношении к себе. Потом он становится падшим в отношении к себе. Но сначала все, он сначала начинается с того, что он становится святым. Раз он святой, все остальные плохие, значит. Особенно в других верах вообще. Просто грешники полные, понимаете? Это обычное дело, так всегда бывает. Развитый верующий человек очень смиренный в своем сердце, никого не осуждает. Лучше, чтобы семья была единой в духовной практике. Если она не едина в духовной практике и ничего поменяться не может, тогда в этом случае женщина внешне принимает религиозную культуру мужа, потому что женщине легче приспособиться к ситуации. Мужчина это вообще не может в принципе сделать. Женщина понимает религиозную культуру мужа и сама при этом договаривается с ним, что она молится по-своему, но внешне, допустим, одевается, ходит в храм вместе с ним. Родственников не смущает. Это сложный вопрос. Он решается только разумными людьми хорошо. Поэтому лучше выходить замуж или жениться на человека своей веры, а не чужой. Это проще, понимаете? Не будет сильно больших проблем. Потому что сначала люди влюбляются, а потом бац, и родственники против. И начинается вот эта вот религиозная вражда, которая потом рушит сердца людей. Я знаю много примеров, когда люди разных духовных традиций живут вместе прекрасно, без всяких проблем. Вообще. У меня есть такие примеры, такие семьи. И они отлично, все у них хорошо. Но это зрелые люди духовные. Также знаю примеры, когда люди ругаются сильно, портят жизнь, расходятся, вражда начинается между ними. И знаю примеры, когда родственники разрушают семью из-за разных религиозных убеждений. Иногда даже родственники разрушают семью, потому что, допустим, человек вообще не нашей нации. Национальная вражда также бывает, присутствует. Все это бывает, здесь ни с этим ничего не сделаешь. Это признак незрелости людей, недоразвитости. еще какие вопросы да Спасибо вам за этот вопрос один человек хочет духовно развиваться другой против духовной жизни в целом Вот как вы думаете какой-то человек может не любить сладкий вкус Смотрите, есть шесть а, вкусов. Сладкий вкус означает счастье. Вот Сочи имеет сладкий вкус. Да, В Сочи, когда приезжаешь, есть сладкий вкус. Благодать такая, божья, Море такое. Красота. Сладкий вкус. Это все. Энергия сладкого вкуса. Дальше следующий. Терпкий вкус. Олицетворяет труд. Терпкая жизнь, труд, люди работают. Это сладкий вкус означает любовь, благость. Благостная жизнь, она сопряжена со сладкими вкусами. Благостная пища тоже имеет много сладких вкусов. Сладкий вкус – благостный вкус. Человек не может не любить сладкий вкус. Но, когда у него неправильное представление о жизни, он иногда любит другой вкус. Например, Люди, которые выпивают, у них какой основной вкус? Горький. Это самый невежественный вкус. Сладкий вкус самый благостный. Дальше идет терпкий. Это вкус труда. Да, люди трудятся, они любят такую вяжущую пищу, черный хлеб там, ну, такую пищу, которая дает силы. Вяжущий вкус дает силы. Дальше какой вкус идет кислый? Кислый однозначает эмоции, чувства. Уже обиды какие-то пошли. Ближе уже, когда люди в страсти живут, они у них кислая жизнь. Часто они обижаются, ссорятся между собой. Кислая жизнь. После кислого вкуса идет острый. Да, соленый, соленый идет. Соленое означает сильное напряжение. Нет, соленый идет после терпкого. Соленое означает сильное напряжение, очень напряженная жизнь. Соленое означает очень сильное напряжение. Люди, когда соленые едят, сильно напряжены в жизни. Потом идет после напряженной жизни идет что? С ландлом. Люди ломаются, кислая жизнь. Перенапряглись, ломаются, кислая жизнь. Дальше острый вкус. Острый вкус означает попытка как-то еще наслаждаться, страсть. Дальше какой? Горький. А горький, что это такое? Невежество. Да? Водочка какой вкус имеет? Горький. Сигарета какой вкусный? Горький. Водку с мороженым можно пить, нет? Со сладким вкусом? Нет. Водку пьет с каким вкусом? С соленым, с кислым, с горьким тем же самым. Часто бывает так, что люди не любят сладкого вкуса. Это означает, что они его не распробовали. Никогда человек не может отказаться от счастья. Никто не может отказаться от красивой природы от красоты. Она вся имеет сладкий вкус. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, он становится сладким. Но это сначала раздражает. Если человек привык к горькому вкусу, это раздражает. Надо подкармливать, но очень мягко, незаметно. Надо просто тихонечко заниматься духовной практикой в сердце в своем. Духовная практика означает на колонки выставлять на улицу и как бы духовную музыку включать. не духовная практика. Духовная практика означает в сердце, душевная вещь, душевная. Если человек в сердце своим живет духовной жизнью постепенно, атмосфера в квартире наполняется сладостью, чистотой. Это сладость всех привлекает. Чистый, светлый человек всегда привлекательный, правильно? Он не может быть непривлекательным. Но просто это незнакомо сначала, кажется незнакомым. Потом становится знакомым постепенно. Я не знаю ни одного, то есть я 20 лет уже вот изучаю эту тему духовной жизни, и за 20 лет произошли большие изменения у меня в отношениях с теми людьми, которые близки мне. Например, мать сначала решила, что я с ума сошел. Мне было тогда, я был тогда молодой совсем, мне было 18 лет, я начал изучать духовные разные направления, искать себя в духовном плане. И начал, естественно, вот так жить как-то необычно закалялся там, голодал и так далее, как-то работал над собой, и а, медитация, там занимался всякими практиками. И мать подумала, что у меня психические расстройства начались. Она привела меня к психиатру, а я занимался в это время визуализацией снов, пытался во сне, во сне себя осознать. И психиатр меня спросила: «У вас сны цветные?» Я говорю, «Уже почти цветные». Я по-своему, как бы, она по-своему. Но она написала мне шизофрения. А я поступал в медицинский институт в это время. И с этим диагнозом, как бы, меня вроде бы не должны уже брать в медицинский институт. И получилась проблемка. Вроде бы нормальный парень хочет учиться в медицинском институте, не хотят брать, потому что психическое заболевание поставили. Сама же себе создала, мама проблему. Самой теперь пришлось решать. Нашла другого психиатра, он поговорил со мной, говорит, да нормальный парень, просто работает над собой, что-то изучает. И он как бы направил меня в Самару в психиатрическую больницу, Я пришел туда, там вот друг был, тоже поговорили, все нормально, вроде бы хороший человек, нормальный. Давай поступай в медицинский никому больше свои там откровения какие-то не говори, что-то там. Чувствуешь, понимаешь, это тонкий мир, не надо тебе это все нам знать. Нормальный парень, все. Но Мама сначала не верила. Диагноз сняли. Но она как-то сомневалась, смотрит, то молчит целыми днями, то голодает. Что-то странное с ребенком происходит. Сейчас мама сама моя читает молитвы. Ездить на фестивали духовные, моей благость у нас есть фестиваль в Анапе. Очень много люди получают, там приезжают, учатся, как отношения строить, как ä, правильно разными практиками заниматься, там йога, пранаяма, цигун, там танцы изучают восточные и так далее, много всего, <нценно> концерты по вечерам. Она тоже приезжает, и очень нравится. Мама жены тоже молитвой занимается и так далее. Все, всем все очень нравится, Отец тоже бросил пить у меня наконец. -то. Потому что печень уже не выдерживает. Не могу говоря, говорит, пить, не могу уже все. Вот. Все идет к лучшему. Но сначала первое, что возникает у людей, это страх. Понимаете, разум людей в страсти очень статичный. Люди в обществе живут, очень боятся перемен. Есть судьбоносные вещи, например, пища. Допустим, ест человек яблоки или не ест, никого не волнует. Допустим, человек не ест яблоки, никто не будет спрашивать. «Ты что, не ешь яблоки?» Никто не будет спрашивать. С яблоками проблем нет. Но если человек вдруг бросил мясо, так как мясо оно связано с судьбой, когда человек бросает есть мясо, его жизнь очень сильно возвышается, становится более благостной. Потому что животное, когда его убивают насильственно, то тонкое тело животного, оно остается связано с грубым телом. Когда человек ест мясо, он как проклятый становится. Потому что эта энергия насилия, она влияет на него, то есть он получает результаты этого питания. Это тонкая вещь, труднодоступная для понимания. Но Лев Толстой, допустим, когда его спросили, почему вы не едите мясо, он сказал, это не вопрос здорового питания, это вопрос взглядов на жизнь. Я чувствую, как это действует на мое сознание, поэтому его не ем. По этой же причине Эйнштейн не ел мясо, по этой же причине не ел мясо Леонардо да Винчи и так далее. Понимаете, люди, ученые понимают, как это действует, чувствуют на мозге, и поэтому они не едят. 20 лет уже не ем и, и не надо ничего делать. Человек ест то, что он хочет есть для поддержания своей жизни. Все меняется само собой. Почему человек ест мясо? Потому что в обычной жизни человеку нужна, нужна эмоция насилия для того, чтобы побеждать. Человек живет побеждая этот мир. Этот мир можно силой побеждать, поэтому люди обычно живут в сильном напряжении. Для напряженной вот этой жизни и для побед нужно мясо. Человек не поел мясо, нет силы побеждать. Он говорит, у меня слабость, я не могу, я не могу сражаться за свою судьбу. Людям в страсти нужно мясо, потому что они сражаются за свою судьбу. Но когда человек начинает с помощью любви побеждать, энергия любви становится главной в его жизни, а не энергия насилия. Тогда ему мясо становится чуждым. Ему не хочется этой пищи уже все. Оно для него неприятно. Это происходит в результате развития личности, в результате знаний. Не надо ничего искусственно менять. Надо просто жить как живешь и развиваться как личность. Итак, люди в страсти, у них разум очень статичный. Если человеку в страсти сказать, что ты не ешь мясо, то он испугается, допустим, ваш муж. Вы говорите, я не ем мясо. Он, ты что? Если вы скажете, я не ем яблоки, он вообще не среагирует. Кефир, допустим, не пью, никаких проблем. Мясо не ем. Опасно, потому что разум будет меняться. Все что, то же самое. Понимаете, как то, что меняет разум, очень сильно в обществе страшно. Люди боятся, когда ты делаешь такие вещи. Допустим, если ты э, не пьешь яблочный сок, нет проблем. Если ты не пьешь виноградный сок, нет проблем. Но если застолье, и ты говоришь, я не пью, понимаете, о чем я говорю? Сразу проблемы. Гробовая тишина, ну хоть чуть-чуть. Ради приличия. Нет. Ты нас уважаешь или нет вообще? Ты кто? Уважаешь или ты что, не уважаешь эту компанию? Не уважаешь нас, да? Да. Понимаете, о чем я говорю? То есть спиртное также является силой, которая меняет судьбу, и поэтому в обществе, где статичный разум, люди боятся совсем не пить. Чуть-чуть надо для приличия выпивать. Я разок на телевидении пришел, ко мне подходит как бы женщина, которая обслуживает, я там гость, уважаемый гость, она говорит, кофе, чай, вино. Я говорю, кипяток. Она такая. Вы что, не пьете кофе, чай и вино? Я говорю, нет, просто я пью кипяток. Она такая. Пошла за кипятком. Не стала ее пугать. Да? Я против. Зеленого чая? Я не против зеленого чая. Тоже не полезен, потому что в нем есть кофеин. А в черном чае есть также ЛСД. Знаете, что такое ЛСД? Это в Америке то, что вызывало кайф. Ну, то есть, понимаете, как бы это уже высший пилотаж. Если как бы вы баранину жрете, там, закусываете там воблой, вам черный чай выпить это не проблема. Понимаете, то есть, ну как бы в... надо понять, что есть разные уровни развития личности, на каком-то уровне человек от того отказывается всего, что ему не, уже не помогает в жизни. Все, давайте закончим. То есть вы движетесь слишком быстро вперед, я не успеваю. Поймите, что моя цель просто призвать вас к развитию. То есть моя цель такая. Семейные отношения не могут быть хорошими, если люди не работают над собой. Все. Это первый шаг к жизни правильной. А дальше все в соответствии с вашими возможностями. Когда человек встает на путь благости, его разум начинает меняться, это вызывает страх у всех. Поэтому не надо народ глушить близких родственников, пугать. Что ты мясо не ешь? Ем, но ну, поменьше. Сегодня, по крайней мере, не ем. Кому пришлось? Пришлось есть. Ну ничего страшного, придется с армии, опять не будет есть. Но и после за кашки, да, заболел? И без мяса не смог жить. Нет, нет, все правильно вы говорите. Это правильно, это обычное заблуждение людей, которые просто не понимают... Вот понимаете, эта привязанность к мясу рождает эту идею, что без мяса невозможно жить, что когда сильные нагрузки нужно мясо. Без мяса нагрузки не выдержит. Большинства людей это заблуждение есть. Оно основано на философии, также есть диссертации разные, которые говорят, что есть незаменимые аминокислоты. Эту идею уже опровергли э, 40 лет назад, 30 лет назад. В 1979 году была полностью разбита эта философия, эта теория, что... И, что в мясе есть незаменимые аминокислоты, потому что начали глубоко изучать химический состав продуктов и нашли все эти незаменимые аминокислоты во всех других продуктах. А кроме того, оказалось, что организм все-таки может это все вырабатывать сам. Я могу вам тысячи примеров этому привести. Например, в Африке есть такие племена, которые только почти одними кокосами питаются. По два места ро ростом негры, никакого у них нет ни заболеваний, никаких берег-берег, там зубы не выпадают, кости не, не, не расходятся по швам, рахита нет. Здоровые, крепкие мужики, мускулисты одними кокосами питают все. У меня есть несколько друзей, которые не едят даже молочные продукты. Они едят только одну сырую пищу вообще и великолепно себя чувствуют, отличные, здоровые ребята. Я похож на дистрофика, нет? Так, чувствуете, что дистрофею потихоньку. За 20 лет такой... Я себя прекрасно чувствую. Понимаете, нормальный парень, э, мужик. В полном рассвете сил. В меру питанный, в меру воспитанный. Понимаете, мясо нем не 20 лет. А у меня все друзья, все, все вокруг не едят мясо, все родственники, все друзья, все вокруг. Потому что это такая культура. Она хорошая, очень заразительная. Когда люди чувствуют себя здоровыми, счастливыми, им так хочется жить. Я ел мясо до 23 лет. В это время я болел предасмой, то есть я задыхался, хотя занимался спортом постоянно. У меня был гастрит с повышенной кислотностью. Вот у меня была аллергия, склонность к кожным заболеваниям, то есть кожа постоянно чесалась, экземы какие-то постоянно выскакивали. Да, я бросил мясо, все это прошло навсегда. Никогда я не задыхался в жизни больше, никогда не было гастрита, никогда ни кожа не, не страдала, все, я забыл эти вещи. И вообще я забыл, что такое болезни. То есть я, я не болею практически, нормально себя чувствую всегда.